Объект номер SCP-1003. Класс объекта – безопасный. Особые условия содержания. SCP-1003 следует хранить в запечатанном непроницаемом контейнере размерами 6 на 4 на 8 дюймов, помещенном в звукоизолированную камеру содержания номер 4, однако этот предмет чаще всего можно найти в кабинете ведущего исследователя, доктора. В этом, однако, нет ничего плохого поскольку объект обладает относительно низким уровнем опасности. Тем не менее, доктору запрещается выносить данный объект за пределы зоны содержания, а также проносить его в комнату для допросов. Описание Обстоятельства обнаружения SCP-1003 неясны, однако он предположительно был найден среди 12 козу, купленных для вечеринки по случаю дня рождения которая должна была проходить в одном маленьком городке на мексиканской границе. Если приложить определенные усилия при игре на SCP-1003, то он издаст реверберирующую ноту, высота и частота звучания которой вызывают у всех находящихся поблизости людей непроизвольную идификацию. Данная аномалия действует только на людей, причем субъекты вообще не замечают, что наложили в штаны. SCP-1003, похоже, обладает разумом. Его аномальная особенность не проявляется, если субъекты заранее знают о его свойствах. Считается, что SCP-1003 воспроизводит свою коричневую ноту только тогда, когда, по его мнению, это будет неожиданно и забавно. Попытки воспроизвести этот феномен на других музыкальных инструментах или с помощью компьютерных программ не дали никаких результатов.